У вас есть уникальная возможность посетить фабрику «Серебряная береза», занимающуюся производством деревянных одноразовых столовых приборов, косметологических шпателей, размешивателей для кофе и палочек для мороженого. Если вы занимаетесь модернизацией производства или хотите наладить выпуск продукции из шпона, подписывайтесь на наш канал. А лучше приезжайте и посмотрите на все своими глазами. Фабрика расположена в городе Канске Красноярского края, оснащена самым современным оборудованием и осуществляет поставки продукции не только по России, но и в европейские и азиатские страны. Мы продемонстрируем реальный производственный процесс, всю технологическую цепочку, начиная с обработки сырья и заканчивая упаковкой готовой продукции. Вы увидите, как работает на практике оборудование, которое вы видели только на сайтах или в каталогах. Узнайте об особенностях эксплуатации станков, оцените потребность в сотрудниках и их навыках. Экскурсию проводит главный инженер фабрики, более пяти лет работающий над выстраиванием оптимального производственного процесса. Записывайтесь на экскурсию, чтобы познакомиться с производством интересующей вас продукции. Предложение по проведению экскурсий ограничено.